Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас будет на обзоре интересный проект, называется HyperDAO В общем, что у нас интересного в данном проекте, это у нас децентрализированная экосистема финансовых услуг Здесь также у них очень много партнеров, проект есть на CoinMarketCap Есть биржи, на которых очень огромные объемы, огромные торги за сутки пролетают в общем что нам предлагает HyperDAO да? что, как он себя позиционирует как он собирается работать и как он уже работает HyperDAO стремится создать полную экосистему DeFi то есть это у нас будут децерализированные финансы предоставляет как бы, клиентам финансовую инфраструктуру DeFi держит открытость получается открытость ну и справедливость в сделках они хотят сделать децентрализированный крафани сообщества то есть там децентрализированные кошельки которые никем не контролируются облачные биржи прогнозы рынка и также управление активами а, также гипердал создать систему стейблкоин получается в отличие от других монет привязанных э, к бумажной валюте то есть к доллару Стабильная валюта будет являться гибкой и позволяет пользователям объединять цифровые активы в обмен на HyperDAO. То есть на Hyper. Также, что у нас еще? Начал успешно скраффандинговые платформы, которая обеспечила более 70 проектов на блокчейне и токен HyperDAO будет использоваться для оценки проекта голосования, то есть наподобие других оценочных систем, которые мы ранее видели там э, по проектам, то есть уже есть применение, уже хорошо. Прогнозирование рынка, облачный обмен, э, что у нас еще, управление активами и мифро, микрофинансирование. Здесь у нас все хорошо, все ясно, все понятно. То есть проект серьезный активно развивается сейчас мы перейдем далее немного здесь нам есть краткое видео чтобы посмотреть понять что к чему и как то работает стратегические партнеры кто с данным проектом имеет связи как они работают и в общем конечно же социальные сети которые ссылочки оставлю обязательно в описании команда Джайден Вей это у нас основатель и главный стратег как вы видите это серьезный человек который основал данный проект он уже давно в криптовалюте и в принципе все у него идет в этом плане хорошо Райан Анх также это все основатели, софаундеры и тому подобные люди то есть там у них полный набор вплоть от маркетологов до стратегов я даже не говорю о тех людях которые занимаются именно разработкой ладно мы идем далее полностью всю команду сейчас мы быстренько пролистаем то есть самое главное что мы знаем основных людей в них прямо как в PDF документе можно каждого зайти Проверить, посмотреть. Ну и конечно же ребята потом, которые занимаются продвижением и тому подобное. Белая бумага. Ссылка будет в описании. Мы ее рассматривать особо не будем. Потому что, сами вы понимаете, это затянется не на один час. Обзор чисто одной бумаги. Поэтому белая бумага будет просто в описании. У них здесь есть также анонсы, вкладка и можно заходить, смотреть отчеты анонсы по проекту то есть как видите там в январе делались да, 6 февраля 7 февраля я думаю скоро появятся неплохие обновления по данному проекту в вкладке анонсы то есть будет уже за апрель на CoinMarketCap market cup у нас цена примерно 3 цента как я говорил у нас на биржах те которые сейчас на есть на CoinMarketCap. market cup в разных парах с usdt и usdk 16 10 миллионов оборот за сутки. Как по мне это очень-очень большие обороты, большие бабки. Попадаем на биржу, как вы видите у нас ордера просто колоссальные. Люди постоянно покупают, трейдятся. То есть эта монета имеет огромный спрос. И также в паре с USDT. Точно такие же объемы, огромные у нас идут обороты. В общем ребята, проект их, в принципе интересный. Он уже давно на рынке плохо себя зарекомендовал пишите свои комментарии что вы думаете по поводу данного проекта в общем на этом у меня пока все ваше мнение очень важно для меня так что оставляйте все свои пожелания комментарии в комментариях ставим лайки подписываемся на канал но ну, а на этом у меня все всем удачи всем профита всем пока